Люблю дорогу, ехать в никуда, Не думать, не загадывать, не ждать, Себя под шум колес освобождать, Вдыхать сейчас и выдыхать тогда. Швырнуть ветрам в открытое окно Все, что налюблено и до сих пор болит, И пусть еще вскипает и бурлит. Когда-нибудь мне станет все равно. Люблю дорогу ехать в тишине, Поймать мотив и ритмы ноября, Быть здесь и этим наполнять себя Здоровой и дождем наедине. И не хотеть ни страсти, ни любви, И не мечтать, пусть запорошит снег. Места, в которых больше меня нет. Людей, которым смысла нет звонить. И принимать последний флирт листвы, Как знак, что прошлым сердце не согреть. Чтобы неистово весною пламенеть, Я не боюсь стать пеплом и остыть. Люблю в дороге задаваться вопрос, Не требовать ответа, сжать на газ И знать, прощаясь с прошлым много раз, Одно закончилось, другое началось. Мое вчера помашет веткой вслед И упадет в земле найдя приют. Я еду налегке, меня не ждут, я для себя и дом, и путь, и свет. Люблю ноябрь за внутренние настрой, За отдых для уставших от игры И за морозный воздух без жары. Я есть, и счастье в этом, и покой. Вдыхать сейчас и выдыхать тогда быть здесь и этим наполнять себя. Я для себя и дом, и путь, и свет. Я есть, и счастье в этом, и покой.